собираетесь в путешествие? Ничего не забыли? А как же загранпаспорт? Как его оформить? Какие для этого нужны документы? Брать справку на работе? А куда потом идти? И как можно оплатить? Тут недолго и растеряться. Хорошо, что есть электронные госуслуги. Теперь вы сможете подать заявление на получение загранпаспорта, не выходя из дома. На портале вся процедура подачи не займет много времени. Все, что необходимо, это заполнить удобную форму заявления на получение или перевыпуск загранпаспорта, а проверка данных пройдет автоматически. О готовности паспорта вы узнаете благодаря уведомлению и никаких очередей. Теперь осталось только забрать паспорт в отделении ФМС. Госуслуги. Проще, чем кажется.